Всем привет, на связи Габит Муса. И в этом видео все, кто его посмотрят, сейчас, получат по 200 долларов. И это не шутка. Я знаю, что сейчас люди поделятся на две категории. Это те люди, которые просто прислушаются к моему мнению, кто уже знает меня, что я фигней не занимаюсь, и просто пройдут, сделают то, что я скажу, и получат 200 долларов. Ничего платить никому не надо, и кого никому отправлять не надо, никого заставлять не надо, просто надо пройти по ссылке, и пройти регистрацию. И вторая категория людей, те, кто скажет: о, я в это не верю, а ты докажи, а ты покажи, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Никому ничего доказывать не собираюсь, просто э, уже будет поздно. И тот, кто уже не успел, тот уже никогда не догонит, потому что такого больше не будет. Эта информация не касается вообще ничего, что было у меня на канале. Это просто airdrop, в котором я участвую и хочу поделиться с вами полезностью. Вы знаете, полезная информация приходит крайне редко, и вот она прямо сейчас... У вас прямо сейчас если вы хотите получить 200 долларов ни за что вот просто так внизу есть под этим видео ссылка пройдите по этой ссылке зарегистрируйтесь настоящей почтой настоящим именем фамилией, потому что надо будет пройти потом верификацию чтобы снять эти деньги и получить например, себе 200 долларов и когда вы это сделаете возвращайтесь к этому видео чтобы понять как это работает почему это правда и как мы это использовали ранее, как мы на этом уже успели заработать до этого. Прямо сейчас проходите по ссылке, регистрируйтесь, получайте 200 долларов, ставьте лайк обязательно за эту полезность, пишите полезный комментарий любой ко мне на канал и подпишитесь на YouTube. Если в будущем вы хотите получать такие же рассылки или новости по аирдропам или каким-то фишкам новым, где можно на халяву заработать деньги или получить очень ценную информацию первее всего мира, Внизу будет еще и новый канал, который сейчас я создал. На этом телеграм-канале никто ничего не будет писать, он никому не будет мешать, но я там буду скидывать важные инсайды, чтобы вы могли тоже вместе со мной заработать где-то денег и сказать мне спасибо, спасибо Габит, что мы подпишемся на твой канал, что делишься с нами полезной информацией. Поэтому я люблю делиться и мне как бы не жалко. Возвращайтесь после того, как вы это сделаете. Проходите, получайте 20 долларов, возвращайтесь. Надеюсь, вы уже это сделали и вы вернулись на это видео. Теперь я вам расскажу, в чем суть. Смотрите, дело в том, что а, сейчас проходит AirDrop очень крупной биржи, которая работает с 2018 года. Это криптовалютная биржа, которая выпустила на днях, выпускает свой новый токен, который называется CNB. Так вот, этот токен выходит в обращение уже в январе, 1 января, его мож, он уже будет торговаться на бирже, его можно будет спокойненько продать и вывести любые деньги, которые там есть. И что такое AirDrop, я вам попозже расскажу. И почему эта биржа его раздает, тоже расскажу. И что такое вообще, как это вообще это все работает. Теперь, этот AirDrop работает до 20 декабря. Вам надо успеть сегодня пройти регистрацию и скинуть эту ссылку своим друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они также получили 200 долларов. И никого не надо уговаривать. Кто не верит, пусть не верит и будет в сторонке. Пожалуйста. Ненавижу людей, которые начинают качать права и говорить, ой, фигня какая-то, да не хочешь, не пользуйся, и все. Я дал полезность. Ты воспользовался, получил 500 долларов. Это правда. В предыдущий раз я во все, во все свои каналы, ну не во все, кроме Телеграма, в WhatsApp, во все свои каналы, чаты написал, ребята, есть новый airdrop, полезная информация. До меня она дошла, вот тогда, тогда я зашел, получил 500 долларов. Хотите, вот вам ссылка. Кто-то начал вонять. Я не стал даже отвечать, ничего доказывать. Кто-то поверил и решил просто последовать моему совету. И все эти люди уже получили по 500 долларов себе на счет. И они все довольны и счастливы и благодарят меня за то, что я с ними поделился информацией. Сейчас уже 500 долларов никто не может получить, потому что время закончилось. Но есть третий шаг этого airdrop. Только три шага. Первый был 1000 долларов, я на нее сам не успел. Второй был 500 долларов, я на нее и мои друзья на нее успели. Ну, кто мне поверил. Кто выпендривался и что-то там говорил, они уже, конечно, не получили. Есть третий шаг. Вы можете получить 200 долларов, и те, кто тогда еще не послушался, выпендривался, просто молча пройдите, зарегистрировитесь и получите свои долбанные 200 баксов. И не надо мне ничего говорить. Просто, пожалуйста, не хотите, не делайте. Вот и все. Теперь. Третий шаг, последний, он до 20 декабря. Успел, красавчик, не забудь поделиться с родственниками, родными, близкими, чтобы они просто тоже получили 200 долларов, ничего не спрашивая. Просто поверьте мне. Теперь, уже не торопясь, расскажу, как это работает и почему стоит это сделать, и как можно будет вывести деньги. Сейчас я уберу свой фейс отсюда. А, кстати, прежде чем я вам это все поясню, прямо сейчас поставьте колокольчик, лайк, Напишите комментарий, подпишитесь на мой YouTube-канал, потому что именно здесь я буду делиться ценной информацией. И внизу будет новый телеграм канал сейчас его создам, на котором никто никому мешать не будет, там будет тихо. Но иногда, когда у меня будет ценная информация, я буду туда выкладывать, чтобы у вас зен-зен было в телефоне, вы не пропустили важную информацию, получили какую-то ценность от меня бесплатно, ну и поблагодарили меня там в виде какого-нибудь обеда, ужина, я никогда не откажусь в с интересными людьми, которые вместе со мной еще и зарабатывают. Поехали дальше. Теперь подробно расскажу, как это все работает. Так, смотрите. Заходим мы сначала на Coinsbit. Это как раз та биржа, которая сегодня делает а, эту раздачу. А, прежде чем я расскажу вам про всю эту раздачу, как она работает, я вам покажу на самом популярном сайте, который называется coinmarketcap.com. Если кто-то связан с криптовалютой, понимаю, что это сайт самый крупный, на нем есть только полезная информация, здесь никакого лохотрона никогда не бывало и не будет, и нет. Потому что это самое крупное, знаете, как... Как прийти в самый крупный банк и сказать, вы всех обманываете, да? Так вот, CoinMarketCap – это сайт, показывающий все криптоактивы, которые существуют, реальную среднюю стоимость. Вот биткоин прямо сейчас, 18 октября, стоит 7937 долларов на момент записи видео. Эфириум стоит 172 доллара, ну и так далее, так далее. Помимо этого, тут есть еще биржи. Биржа это как большой рынок, базар, да, где кто-то продает криптовалюту, кто-то покупает, но электронный. Нажимаем на exchanges, топ 100 бирж и смотрим рейтинг бирж здесь только те биржи которые реально имеют объемы они все фиксируются считаются и как бы им можно доверять да здесь есть много разных бирж вот например bitmax объем торгов за 24 часа 123 миллиарда долларов ой миллиона да а, там кракен объем торгов 110 миллионов долларов ну и так далее в общем много много много разных бирж так вот здесь есть биржа которая мы сегодня будем обсуждать coins bit которая дает раздачу да она находится на 40 в первом месте, вот она с Coinsbit, раз она есть на сайте CoinMarketCap, это уже говорит о том, что она существует, она настоящая. И это просто неоспоримый факт, с этим просто надо смириться и особо <laughs>, долго не ковыряться. Так вот, эта биржа у нас появилась, вот есть лаунчет дата появления это август 2018 года, то есть она запустилась и сегодня на этой бирже за 30 дней торгов проходит на 6 миллиардов 714 миллионов 935 долларов, каждые 30 дней. За последние 24 часа в Coinsbitte прошел объем в 238 миллионов пятьдесят два 152 тысячи долларов торгов. Заходим на эту биржу, нажимаем и видим, что э, сайт этой биржи coinsbit.io и на этой бирже можно покупать, продавать монеты типа Bitcoin, Ethereum, э, Litecoin, там, Binance Coin, то есть по Binance Coin мы тоже поговорим, ну и так далее. Теперь, чтобы без обмана было, мы прямо с этого сайта coinmarketcap.com переходим на сайт coinsbit.io, заходим, и видим, что здесь открывается coinsbit, такой сайт coinsbit, да, и видим, что это настоящая биржа, она уже работает с 2018 года, на ней уже можно производить торги, в принципе, да, значит торговлю, и она признана лучшим запуском криптовалютной биржи 2018 года, то есть биржа реально круто стартовала. И сегодня, точнее сегодня, в январе, она запускает самую первую свою внутреннюю криптовалюту, которая называется CNB, которую вы сейчас как раз и получили в виде 200 долларов. Так вот, эта биржа делает свои монеты, это знаете как, это как акции компании. То есть компания решила продать часть акции и часть раздать тем людям, которые помогают каким-то образом этой компании. Эти люди становятся совладельцами этой Компании, если они хотят, они могут могут продать эти акции, могут их обменять на другие какие-то активы, ну и так далее. В общем, монеты этой биржи являются, по сути, акциями этой биржи. И эти монеты сейчас нигде не продаются, они только раздаются методом AirDrop. Раздаются в виде подарка всем, кто а, участвует ну, в этой движухе. да. Это делается для чего, попозже я вам расскажу. Теперь, на этой бирже а, есть свои монеты. Теперь, так, прежде чем... Мы пройдем дальше по бирже, как можно эти монеты еще и заработать, там получить. Я вам покажу, что на моем балансе на этой бирже сейчас прям лежит уже довольно кругленькая сумма. Это за два дня. Без YouTube, без ничего я сделал за два дня на чистом сарафаном радио. То есть я заработал этих монет CNB на сумму 4350 долларов, видите, да? То есть у меня лежит 43 500 монет. Каждая монета стоит по 0,1 доллару, то есть 0.1 это стартовая цена, которая будет у нас в январе. Торги начнутся в январе, и тогда можно будет спокойненько эти все деньги вывести, там, продать в любое, там, в биткоин, в эфириум или в настоящие доллары, в там Visa, MasterCard вывести без проблем. То есть это, это настоящее. Так вот, вот эти вот монеты, 4350, из них я получил аирдропом только 500, Остальное я заработал. Вы сейчас, если пройдете регистрацию, 500 не получите, но вы получите 200 AirDropом, то есть 2000 монет у вас будет. Чтобы заработать, как я, вам нужно кое-что сделать, но об этом чуть попозже. Сначала объясню, что такое AirDrop. Теперь заходим на в Google, просто пишем э, в поисковик там или в YouTube, что такое AirDrop криптовалюта, потому что просто AirDrop это другая вещь, AirDrop криптовалюте это другая вещь. Видим, да, первое значение AirDrop криптовалюты это нажимаем и смотрим. Это бесплатная раздача определенным блокчейн-проектом. Вот мы сейчас заходим внутрь. То есть это возможность заработать деньги без денег. Это как реклама для компании. Airdrop – это бесплатная раздача определенным блокчейн-проектом, своих токенов. В основном устраивают стартапы, да? новые какие-то проекты. Но биржа Coinsbit, она уже работает с 2018 года. Она уже известна, Стоят, стоит на 41-м месте в рейтинге всех мировых криптовалютных бирж. Поэтому это уже не стартап. Но монета CNB – это стартап. Монета CNB – стартапа. и она сейчас раздается. Так вот, в конечном итоге, цель airdrop а – это реклама проекта. То есть, компания дает нам деньги, чтобы мы ее рекламировали дальше, и мы еще и можем не просто получить airdrop, мы еще и можем заработать. Видели, да, я заработал уже 4300 долларов именно методом работы. Слушайте, я рассказываю людям, что есть такая биржа. Че, тоже заработала? Сколько заработала? 7500 молодец поздравляет. Короче, мы все сейчас зарабатываем эти монеты, потому что <смех>, есть информация, есть два дня, чтобы заработать. Успейте тоже заработать и скиньте своим родным. Они вам скажут спасибо в январе, накормят вас на <смех>, обеда, ужином, неважно. В общем, что такое airdrop? Примерно понятно. Это реклама проекта в виде монет, которые она сама выпускает. Потом эти монеты выходят в торговлю и начинается цена, рост. Теперь пройдем с вами реальный, реальный кейс. Смотрите. Многие мои знакомые на этом успели заработать, но тогда я еще был не очень осведомлен в криптовалюте, поэтому я в этом не участвовал и зря. Они все заработали, но, к сожалению, я не успел. Этот раз я не пропущу. Вот есть такая биржа, называется Binance. Она стартовала годом ранее, в июле 2017 года. Сегодня на этой, моне, на этой бирже Binance торгуется в сутки только 820 миллионов долларов. Заходим на Binance, видим, что это тоже вот настоящая биржа, на которой торгуются и биткоины, и эфириумы, только в других уже на количествах, она уже популярная. И вот эта вот Binance, она создала так же, точно так же свою криптовалюту, которая называется BNB. Я вам сейчас ее покажу, что с ней случилось и как мои друзья на этом заработали. Почему я как раз это вам и записываю, чтобы вы понимали, что я тот человек, который это видел своими глазами. Теперь вот он BNB, Binance Coin. Сегодня цена этой монеты 18 баксов. Капитализация этой монеты 2 миллиарда 821 миллион долларов. То есть... Эту монету, в эту монету люди вложили 2 миллиарда 821 миллион долларов. И вот, в общем, вот так. Теперь, эта монета имеет свой график. Самый вот общий график, Ол нажимаем мы видим, она появилась в мире. Торговля началась 25 июля 2017 года. Помните, наша монета, вот эта вот CNB, да, появится 1 января в торговлю. BNB вышла. 25 июля 2017 года. Так вот, она вышла по курсу, видите, Price USD 0.1. Она точно также стоила 0.1 доллар, как и наша, которую мы сейчас и зарабатываем, 0.1 доллар. Потом эту монету выпустили на биржу, и люди, которые хотели вывести свои деньги, они их начали продавать, кто-то начал покупать, и спрос увеличился, все люди захотели ее купить. <coughs> Пример, Коинсбит вы сейчас никак не купите, вы не можете нигде купить эти монеты, вы можете только их получить airdrop в виде 200 долларов ни за что. Просто за регистрацию. Либо вы можете, как я, заработать путем рекомендаций, если вдруг вы хотите так же, как я, заработать много. Но купить их нельзя. И вот те люди, которые не хотят зарабатывать, а хотят купить, скажем, там, на миллион долларов этих монет, видя, что coin, Coinsbit реально крутая там биржа, она работает, развивается, они начинают покупать эти монеты, и монеты начинают расти в цене. И вот когда начался большой спрос, это уже было а, в июле 2018 года, да? О, в январе. Так, да, в январе. 18 -го года эта монета выросла до 24 баксов. То есть началась с 0,1 доллара, потом выросла до 24. Теперь давайте я вам приведу реальный пример. Вы, допустим, взяли также же, Binance Coin раздавался точно так же, как и сейчас, AirDrop. Вы получили 1000 монет. У меня сейчас уже там видели, да, много тысяч. К примеру, вы получили всего 1000, и вы подождали, когда монета вырастет до цены 24 умножаем на 24, значит вы заработали 24 тысячи долларов на этом пике. Если вы ее не продали, она упала бы в цене, вы бы заработали меньше, здесь она стоила 10 долларов. Потом через какое-то время, вот на пике, это было в девятнадцатом году, 22 -го января, она стоила 39 долларов. Имея тысячу монет, вы бы уже заработали 39 тысяч долларов. Понимаете, да логику? У меня в CoinsBit'е 0 одному лежит 43 500 монет и это мы я только начал два дня работать активно я ближайшие два дня до 20 декабря будут фигачить везде как это делается как это зарабатывается я вам чуть попозже расскажу в общем как работала монета bnb понятно если даже мы увидим курс ну пусть будет там не знаю пусть не будет он стоит там 30 баксов пусть наша биржа она чуть похуже будет да скажем так и будет стоить всего 5 долларов всего 5 долларов Дождемся там курса 5 долларов, вы, конечно, можете в январе продать и вывести все до нуля, по 0.1. 4350 долларов у меня выйдет в январе. Но если я их не продам, 43500, а подожду курса, а я подожду курса, 43500, умножим на 5 долларов, допустим, я подожду 5 долларов курса. Но я, конечно, понимаю, что вы такие цифры не верите. Возьмем отсюда хотя бы половину. Примерно сколько можно заработать. Окей, okay, надеюсь, теперь вам понятно, что такое airdrop. И аирдропы существуют везде. Ну, во всех криптовалютных индустриях они существуют. Обычно эти аирдропы раздаются в виде 20 долларов, 50 долларов, 100 долларов, иногда даже 200 долларов, иногда даже 300 или 500 долларов дают. Так вот, Coinsbit дает 200 долларов сегодня, до 20 декабря, всем, кто пройдет по реферальной ссылке под этим видео. Скидывайте ее прямо сейчас, чтобы ваши знакомые тоже получили по 200 баксов. Теперь, как заработать больше, чем 200 долларов? 200 для лентяев. Зашел, зарегался, ничего не сделал, подождал января, в январе продал эти монеты, получил свои 200 долларов, счастлив, доволен, сказал обязательно спасибо, вспомнил, что мы ему помогли, дали информацию и до свидания. Если вы активный человек, которому вообще ну, как бы несложно там заработать на этом деньги, хочет заработать, да, то в личном кабинете заходите вот к себе в личный аккаунт, и в личном аккаунте надо будет пройти верификацию, поэтому регайтесь с настоящими данными, если данные не совпадут, вам деньги ваши не вернут, заработаны даже, поэтому это важно. Только один аккаунт э, должен быть настоящим, ну, как бы вашим. Реферальная программа, нажимаем и видим, я пригласил 46 человек и заработал 34 750 монет, это 3475 долларов только на этих рефералах. То есть есть реферальная программа, она довольно короткая, но она действует только два дня, сегодня, завтра, послезавтра, больше не действует. Так вот, вот это мой реферальный код, вы свой код берете, кого-то копируете, скидываете своим родным и близким. Если вы будете так же, как я, активно скидывать эти кода, то вы получите несколько тысяч дол долларов, как я. Вы знаете, вот эти деньги, которые я вам показал уже, да, 4300 долларов, я заработал без Ютуба и так далее. Что я сделал? Я скопировал вот эту штуку и просто в свои чаты, которые у меня есть в WhatsApp, в Telegram, я написал сообщение. Всем привет, кто хочет бесплатно получить 500 долларов, это реальная тема, можете мне поверить. Проходите регистрацию, это AirDrop, что такое AirDrop, сами почитайте, короче, и получите. Вот вам реальная возможность. У вас есть только один день, пройдите регистрацию. Кто-то поверил, кто-то не поверил, и кто-то зарегался, получил по 500 долларов. Все счастливы. А те, кто не поверил, сегодня написали, говорят, я тоже хочу получить. Я говорю, дурак, ты опоздал. Тогда было 500, мне 500 дали, 500 долларов, тебе дадут только 200. Но это тоже хорошо. И вчера я взял, сделал еще одну рассылку, написал, ребята, кто тогда не успел, вот вам еще 200 долларов. И вот у меня вчера зарегалось 46 человек. Я заработал только за вчерашний день 34 750 долларов. Без Ютуба и так далее, только своими простыми чатами, которые были у меня в Ютубе, ой, в Ютубе говорю, в Телеграме и в Ватсапе. Вы берете также свою рефералку, копируете, пишите аудиосообщение, желательно живое аудиосообщение. Привет, друзья, есть интересная темка, airdrop, короче, раздают 200 долларов, ничего не спрашивайте, проходите по ссылке, регистрируйтесь, а потом можете спрашивать. Я готов вам ответить, что эта тема настоящая, и скиньте мое видео, я вам там расскажу, что вот, вот этим же видео я вам расскажу, как это работает. И все, таким образом у вас будет много рефералов, вы заработаете деньги. Теперь, сколько платят? Сколько платят? Если вы пригласили лично человека, вам за личного платят тысячу монет. Это 100 долларов по сегодняшнему курсу, который 0.1, знаете, да, уже. Если ваши люди решили пригласить своих, то вы заработаете с каждого их приглашенного по 50 долларов. Это 500 монет. То есть, видите, по моей ссылке прошло 29, это без Ютуба. Сейчас будет 1000, по моей прошло 29. Теперь, по их ссылкам прошло 6. И по их ссылкам прошло 11 человек, и тут я заработал по 25 долларов с каждого из этих 11 человек. И внизу я вижу начисление, вот они. Вот 25 долларов, 25 долларов, 25, вот 50 долларов, вот 50 долларов, 50, 50. Кто-то хорошо работает, видите, вот 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов и так далее. Помимо того, что мы зарабатываем за то, что люди просто регаются, мы еще и можем в будущем всю жизнь получать от их торгов. Если кто-то из этой массы людей, кто зайдет на эту биржу, Будет в будущем торговать, но ну это не обязательное условие, да, но если вдруг кто-то решит торговать на этой бирже, то с их торговли мы будем получать 25% с комиссии, с их людей 15% и с их людей 10%. Вот такая простая рефералка. Вот эта комиссия работает вечно. Я, конечно, понимаю, что вы меня смотрите сейчас не трейдеры, и вам это особо не интересно, но даже на этом, на простой регистрации и популяризации сервиса, можно уже заработать солидненькую сумму денег. В принципе, на этом я вам базу объяснил. Верьте, верьте, не верьте, не верьте. До 20 числа есть время. Хотите помочь своим родным, близким, скиньте тоже. Я лично зарегал и папу, и брата, и сестренку, и во все свои родные чаты скинул. Кто верил, тот верил, кто не верил, тот не верил. Мне как бы не важно. Жар, не жарко, не горячо. Я свои деньги заработал, но еще и делюсь с людьми. Рекомендую вам сделать так же. Но если вы не хотите никому отправлять, даже 200 долларов, я буду, думаю, будет вам в принципе довольно хорошим э, доходом вот с вами на связи был <coughs>, габит муса подписывайтесь на мой youtube канал который называется также габит муса под моим youtube каналом есть моя реферальная ссылка <coughs> потом еще есть ссылка на мой telegram чат точнее чата канал где сегодняшнего дня я буду отслеживать такие темки ну, по просьбе до да, своих друзей там ты можешь не каждому скидывать а вот чат сделать канал сделать Да, пожалуйста сделаю подключайтесь пишите комментарии если вам было полезно я очень люблю когда люди не воняют, а просто говорят спасибо за ценную информацию. Полезно? Полезно. Нет, прошел мимо, и ничего никто, никому не помешал. На связи был Габит Муса. Всем пока. Жду вас в следующих видео. О, это получилось в разы лучше, чем -то. О, я же забыл, я же еще не остановил. Да, я третий раз записываю видео для вас. Ладно, Ладно еще раз. всем пока.